Ingen mä ja Посмотрите, какая поддержка для сосен <смех> У сосны не колются иголки Это вообще как? Вы мои зальки Не жизнь, а релакс Бежишь себе такой Моречка это? Это бамбук. какие они огромные. Смотри. Кс -кс -кс -кс -кс -кс. Это котенок ее, это ее котенок. Мама, это ее котенок. А ты пошла? К